она какая хангаранская ТЭЦ Интересно, сколько она вырабатывает электроэнергии? больше а Там теплеть, ней Сколько человек обеспечивает электроэнергии? Сколько вредных выработов, выбросов? Нет, это фабрика по созданию облаков. Вот откуда в Узбекистане столько облаков. Англинский горы и да, здесь же Ан... ТЭС. Она как называется правильно? Англинская или Ангаранская, я даже чуть не помню. По-моему, англинская тец. Сейчас посмотрите правильно. Да, Янги английская ТЭС. Новая английская. Да, английская. Новая английская. Вот она какая ТЭС. Это сейчас строительский Знаешь, сколько питомов сюда у дороги?